Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Березуевка Мценского района Орловской области. Посмотрим, сколько домов, сколько жителей и как им здесь живется. Приятного просмотра! первый дом друзья у дороги заброшен весь зарос второй домик тоже заброшенный Домик старенький, но жилой, все окошено. Никого не видно. Там домишка. Электричество подходит, но там, скорее всего никто не живет. Подвал. Открытый. еще домик заброшенный старенький стены уже рушится Идем дальше. дорожка окошена электричество идет тоже дальше еще один домик старенький заброшенный Зарос. Тут сарайчик завалился. Очередной дом тоже заброшен. Никто не живет. Здесь кто-то живет. Точки растут. Но не видно никого. Еще домик старенький. уже заброшен никто не живет здесь кто-то живет вещи сушатся тарелка висит машина стоит еще домик, дома как близко друг к другу расположены, никто не живет, сарайчик, и, наверное, последний дом, да, последний дом, жилой, травка окошена, домик старенький Но никого не видно да друзья это последний дом дальше домов нет вы давно живете здесь? Нет, нет. А вы приезжаете, да? Ага. Вообще родились здесь или нет? Нет. Нет? Да. Дерево небольшая было раньше? Не знаю. А сейчас большая? Нет, маленькая. Сколько домов жилых? Ни одного. Ни одного жилого? Угу. Ага. Как же, там живут, там живут. На дачу приезжают. А, то когда еще используют, да? да. А Слушайте, а газ природный здесь есть? Нет. А вода? Речка. Только в речке, а я видел башня там наверху. Ну, колонка, там, на краю. Только одна колонка на краю и все, да? Mm. А так в реке берете, да? Воду. Mm. А зимой дороги чистят? Ну, бывает. Иногда редко. А связь есть у вас? Или... Нету. А как вы созваниваетесь? А там таксофон на деревне. А, таксофон, да? А у вас дома продаются здесь? Ой, я даже не знаю что тут продается или нет я смотрю здесь ферма была да, там вот скелет Ой, остался да, тут несколько дворов наверное было свинарник был вот такая друзья деревня никто здесь не зимует постоянных жителей нет приезжают только на лето на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии, отзывы